Всех приветствую на канале для пострадавших от психотеррора, с вами я Андрей Шутов и пострадавшая девушка, она уже ранее рассказывала свою историю про психотеррор с Галиной Лазовицкой, Галина Лазовицкая у нее интервью брала, сейчас я хочу взять еще ее, у нее интервью, чтобы она еще дополнила свою историю, дополнительно рассказан, ну представьтесь, расскажите. Здравствуйте. Меня зовут Людмила. Я с Нижних Серег. Приехала в Нижний Серги в 2009 году после развода с мужем. Ну, с мужем мы развелись нормально, без всяких проблем. Я приехала туда в Нижний Сергей, к маме переехала, с ребенком, с маленьким. Сыну было три года тогда, на этот момент. Это был девятый год. Переехала я туда в марте, и в мае я устроилась на работу в Нижнесергенскую администрацию устроилась на работу и буквально через два месяца не знаю что-то поменялось я почувствовала себя ну скажем так не очень здоровой почему-то стала чесаться кожа зудиться вот именно место от локтя до плеча прямо до такой степени что это все шли такие покрастения и вот как бы как это объяснить такие небольшие кровоподтеки до такой степени, вот, стала, значит, работать, ну, в девятом году, а в одиннадцатом году стала совсем себя все хуже и хуже чувствовать, все это время я работала, нормально как бы все на работе было, в общем-то, более-менее, скандалов не было никаких, ничем место я не заняла. и, ну, никаких проблем, связанных с работой не было, Почувствовала себя плохо, значит, обратилась в больницу. Меня положили в больницу, стали капать. Чистить кровь, как говорят. И вот, значит, чистили кровь. Из девятого года я вот, оказывается, начала болеть печень у меня, потому что печеночные пробы стали превышать вот все нужные параметры. Ну, примерно в два раза. Белирубин, там, щелочная фосфотаза, вот все такое. И так получилось, что тогда в 2011 году, значит, они меня поставили в больнице на учет к инфекционисту. И каждые 4 месяца мне приходилось ложиться в больницу, чтобы поправлять свое здоровье. Значит, прокапываться, принимать какие-то там ну, лечения соответствующие. И вот, значит, я лечилась до 2012 года в Нижнесердинской районной больнице. Все это время мне не могли поставить диагноз правильный. То одно, то другое. Я сдавала много анализов. Ничего не помогало, ничего не, не прояснялась ситуации. В 2012 году меня отправили в областную больницу в Екатеринбург, где мне поставили цирроз печени. Сразу же прям не выявлены идеологии. То есть причин точно так же они не смогли найти в областной больнице. И после этого я должна была каждые полгода наблюдаться в областной больнице, ложиться каждые полгода, как вот как по часам, постоянно. При этом мне делали плазмофорез, то есть чистили вот кровь прямо в отделении диализа. Откачивали желчь из организма. Она почему-то копилась и вот не выводилась. Беспричинно точно так же везде написано, что не выявлен теологии Все это время я лечилась, значит. До 2017 -го года я работала там администрации получается, и каждые полгода я ложилась в больницу. Значит, на работе при этом заметила, что на работе у нас точно так же болеет мой начальник отдела, что у него такие же проблемы с кожей, такие же проблемы с кровью. Он тоже стал точно так же ложиться в больницу, ездить в Екатеринбург. Но он как бы не, у нас не разглашалось, не принято объяснять ситуацию, что ты лечишь и почему ты там лечишься. Но я так полагаю, что в нем было то же самое все. И заметила, что у нас, значит, наш отдел находился от администрации ну, в пяти минутах ходьбы. Не в самом здании администрации, а в другом. Аренда помещения там была на первом этаже, а над нами была такая шумная квартира, веселая. Там жили наркоманы. И вот каждый день, когда мы приходили на работу, вот наш коллектив, а коллектив у нас был шесть человек, мы обязательно проветривали помещение, потому что запах стоял такой специфический. Вот, ну как химией, натуральной химии. Мы все время думали, что это значит, что они, эти наркоманы, что-то варят. Как-то вызывали полицию даже. Сантехников, конечно, само собой вызывали, чтобы они там разбирались, что это может быть у них там канализация или что-то еще над нами. Но, значит, сантехники уходили, причин не находя никаких. Позвонили в полицию, шел полицейский и говорит, а что, вы тут, что вам тут не нравится, никакого запаха я не чувствую. Мы еще так все дружно посмеялись, ничего себе, мы тут дышать не можем, задыхаемся все, все кашляем, все уже тут это чуть не переблевались. Они, значит, он приходит и говорит, что вроде никакого запаха нет, все нормально, на что вы жалуетесь. Ну и, в общем, потом начались, значит, у меня начались проблемы со здоровьем, у руководителя нашего отдела начались проблемы, и потом как-то у сотрудницы у нашей, она вот так же, я как раз лежала в больнице, мне потом они позвонили, сказали, что она сидела на приеме, был прием граждан, и вот она, говорит, сидит. Она сначала почувствовала жар по всему телу, то есть горело лицо, и тут же, говорит, прям покрылась вся красными пятнами крупными. Ее прям с работы везли на скорой. То есть вот этот запах, мне кажется, такое дал, что организм уже все был присыщен этим. Она приезжала в больницу неделю, значит, ее также чистили кровь, все капали. И потом вышла на работу. Сначала вышла я, потом вышла. Она Вот говорит, да, так плохо стало почему-то на работе. И значит, через какое-то время наш отдел переводят в само здание администрации. Мы стали работать там, в администрации. И проблемы также со здоровьем так и остались. Причем они, были, они, знаете, становились... Я все время чувствовала какое-то недомогание по утра, ночью спать Тут засыпаешь, утром засыпаешься, как вареный, ну там что, буквально час поспал, два, да? Стало тяжело совсем. И утром прямо зудилась, как будто я себя чувствовала кактус. Вот будто бы что-то вот прям мурашки какие-то по коже, вот как ток электрический проходит. И вот эта кожа зудится. И ночью уже как бы ты не отдаешь себе отчета. Утром я просыпалась, были просто не все в крови просто вот. Мали, маленькая буквально рамка, из нее случилась кровь, как не знаю, что я сразу убирала, значит, все стелило чисто, и вот так вот двигалось, я не знаю, наверное, с полгода это мупилось. Теряла столько крови, и вот никто ничего не находил, и никто не мог сказать причину, почему это так случилось со мной. И, значит, в 2015 году мы переехали в здание администрации. Шеф все так же лечился, ездил. У него со временем стал чесаться лоб, я так поняла. Вот до такой степени чесался, что там прям, я не знаю, это дыра целая получилась у него на лбу. Он настолько вот это все чесал, изудилось у него вот именно там. и Но ну, я видела, что не только там, конечно, все. Все равно же замечаю. Тем более, раз у самой такие проблемы. Видишь, что он болеет, что он также болеет, он что вот то же самое чувствует. И вообще в администрации, конечно, там почему-то, видимо, теперь я уже знаю, что такое психотроника и что такое, значит, электромагнитное облучение. Я видела, что, и я точно знаю, что у людей, ну там очень многие, кто, у кого зудится кожа, у кого проблемы. Тем более, когда лечишься в больнице, потом уже на дневном стационаре я, я не выдерживала эти полгода до областной больницы между этим своим. Своими, значит, поездками туда по направлению. Я с больницу еще нашу, и много кто лежал в администрации. Во время обеда, допустим, придут в медитационар, чистить кровь. Лежат. Много кто был с администрацией. Именно, то есть администрация попала под такой удар, вот этот. Электромагнитное облучение, я знаю точно, что это есть. То есть зудились и чесались там все почему-то. И, значит, в пятнадцатом году случилось так, менялось законодательство, у нас земельное, я работала в земельном отделе, у нас стоял на очереди, сейчас он уже начальник Нижнесервинского РВД, мужчина со своей женой на получение земельного участка. И так получилось, что когда... Он стоял на очереди, ему выделили этот земельный участок, уже были подписаны документы, все. И он не успел зарегистрировать в юстиции эти документы, и они, они уделили силу, то есть участок он не получил. И администрация района передала все свои полномочия в городские администрации на разделение вот этих земельных участков. У нас оказалось так, что наши полномочия стали недействительными. В общем, он остался без участка. И, значит, проблемы со здоровьем еще больше усилились. Причем не только проблемы со здоровьем. Началось вообще что-то, вот жуткий гасталкинг тогда начался. Все соседи, просто это вообще все соседи в этом участвовали. Постоянный шум на лестничной площадке. Они туда даже вынесли кресло. Я жила на третьем этаже. Между третьим и четвертым поставили кресло. Сидели там, значит, сборища такие... Пью, пью, шумят, теряться там, ну, это все, в общем. Меня утром, я уходила на работу к 8 часам. Вечером возвращалась, ну, после пяти, работали с 8 до 5. Утром, значит, меня провожают, я смотрю на работу, иду, что вот одни и те же люди вокруг трутся. Они стоят, они ждут, когда я их увижу, потом, значит, отходят. Идут там, ну, другое место там ждут, когда я до них дойду. И пошли дальше и я уже потом увидела, что это все таксисты. Вот встречали и провожали, это были таксисты. Там есть такое такси, три Вот этим занимались таксисты. Встречами, значит, проводами. Домой приходишь уже, значит, весь там все, все соседи здесь на лестничной клетке, вся это молодежь. У нас молодежи, там этот четвертый этаж полностью, на втором, на четвертом этаже полностью молодежь. Все квартиры как бы сдаются, дом такой был. Дом старенький, ну и для молодых в основном. Значит, они все там вот отдыхают, шумят. И просто заметила как-то, что... Ко мне, в общем, пришел знакомый в гости. И я стала замечать, что какой-то дома... Ну, думаю, все как бы, стены перекрытия, это все тонкое. Слышно это все так. Думаю, можешь телевизор, можешь что-то еще. Что знакомый сидит и как бы говорит, ты знаешь, у тебя, мне кажется, что-то стоит, какая-то аппаратура стоит дома. Потому что вот то, что мы сейчас с тобой обговорили, говорит, вот я, я точно говорит, слышу, что у тебя вот за стенкой обсуждают эту же, самую, эту же самую тему. Я говорю, ты знаешь, как бы я замечаю, что вот, вот этот бугнешь весь, но я не думаю, что он говорит, ты вот подумай, что вот это вот так и есть. Что, ребят, тут что-то стоит. Значит, квартиру я снимала у женщины, внук, которая работает в Следственном комитете следователем. И он тоже жил со мной на, на одном этаже. У нас буквально дверь в дверь выходили квартиры. И вот я только тогда задумалась, что, может быть, что-то и стоит. Я, конечно, давай это все искать. Где там что можно было поставить? Но, раз я в этом ничего не понимаю и не разбираюсь, я, конечно, ничего не нашла. И потом, заметила, сижу как-то на у себя в кабинете, и вот слышу голос, просто полностью комментарий того, что я делаю в кабинете у себя. Причем у нас как бы не было настроено ни видеосъемки, ничего. Я еще поинтересовалась у нашего руководителя. Я сначала сказала ему об этом. Я говорю вот так и так, мне кажется, компьютер взломан, потому что через динамики я что-то слышу. Я слышу, как вот я работаю, говорю, и это обсуждается. Может, говорю, мошенники. В общем, по его даже как бы он сам посоветовал мне сходить в это в РВД и написать заявление. Сходила в РВД, написала заявление, что вот мошенники там это. Но может быть на самом деле и есть мошенники, а может все-таки сама администрация. Я не знаю точно расследует дело, пришел следователь, она сидела у меня 40 минут. Значит, у нее все тишина, я работаю просто тихо, как бы все, она сидит. Потом, спустя какое-то время, мне, значит, приходит постановление об отказе возбуждения уголовного дела. Ну, как это называется, это правильно? За отсутствием состава преступления, по-моему. И все, она уходит и тут же начинается снова. Я снова слышу эти комментарии. Снова через этот же компьютер. Пришел наш компьютерчик, посмотрел. Вроде бы, говорит, никаких подключений не знаю. Я, говорит, ничего не вижу здесь такого постороннего. Я снова иду в ВВД. Они говорят, ну тогда обращайся в прокуратуру. Я пошла в прокуратуру. Прихожу в прокуратуру, там майор, майор по-моему, или не знаю, помощник. Ну, в общем... Прихожу в прокуратуру и объясняю ситуацию. Он говорит, и тогда я выношу постановление о том, что пускай дело это отправляется на следование, пускай, значит, проводят полностью проверку. Если у них нет специалистов, то пусть ищут. И снова отправляется дело в РВД. Тогда уже даже приходить никто не стал, ничего искать никогда. Ничего тогда не стали искать. Я пришла сама в РВД к этому следователю. Следователь Карпелина была, вот, насколько я помню. И объясняю, значит, где, там документы и вообще, что делается по моему делу, как все проходит. Она говорит, а ничего не делается, потому что у нас нет таких специалистов, как бы этим заниматься. Мы снова вынесем постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. А административного и уголовного вообще просто в отказе. Ну, я поняла, что ходить туда, значит, бесполезно, они не будут разбираться, раз у них нет таких специалистов, и они их возьмут еще. Хотя вот это все продолжалось, и потом началось-то вот именно все на работе с рабочего компьютера. Через какое-то время, наверное, через месяц, через два, то же самое происходит у меня на ноутбуке в моем. Значит, я уже дома после работы, сижу в этом ноутбуке, и вот просто вот точно так же через динамик они абсолютно вот видят все, что… видят комнату, видят все потом уже в итоге я заклеила там камеру и все вот это. Но <laughs> разговор-то не прекратился, динамик-то как бы работает. Сбилась. Ну и в общем, вот настолько такие сильные у них технологии, и вот в общем еще когда вот это все началось, значит... Стоп, я вас свернул, Вам сбили парус. Да. Вы рассказывали, что Ничего не прекратилось, вам э, проверили все, с компьютером все было нормально. И все равно Итак. продолжался этот голос. Откуда он был? С какого динамика? Или что было? С динамика, с рабочего динамика. Да рабочий компьютер спрашиваете. Да-да-да. А на самом деле голос. В чем? Ну вот я так и думаю, что с рабочего компьютера с динамика, через динамик. Через интернет у нас полностью же компьютеры подключены в интернет. У меня постоянно в сети, Wi-Fi как бы это все ничего не выключается, все время в интернете он. Я понял. И вот. И еще не сказала, значит, когда в пятнадцатом году все это началось, вот соседи, вся эта возня с соседями. Сосед... тут вообще начались такие прям паломничества, толпами люди шли почему-то в наш подъезд, значит, на четвертый этаж поднимались там, в квартиру определенную. И вот вообще просто кучами, я столько знакомых, лиц видела, что им вообще, вот, в общем-то, в этом доме, ну, кому ходить, не... непонятно, неизвестно. И, в общем, еще жуткий запах стоял в квартире. Вот как-то ночью просто просыпаюсь, и он настолько прямо разъедает аж вот внутри всю гортань. Невозможно дышать. И такой привкус во рту металлический и горький. И после, этого, вот после этой вони чувствуешь себя просто вот вообще, не знаю, потерянным. Вообще не понимаешь, вот не осознаешь. Причем пахло и в ванной комнате через вытяжку, я так понимаю. И, и на кухне, и в самой комнате жуть стояла просто вот вообще вонище дышать невозможно это вот когда наркоманы вот эту вот свою фигню вот это вообще просто отдыхает по сравнению с тем что вот творилось в этой квартире и значит <coughs> разумеется в больнице сразу отметили что такое ухудшение потому что показатели биохимии там вообще скаканули я не знаю во сколько раз все это стало превышать все полностью полностью сменился состав крови причем и у меня и у ребенка в пятнадцатом году мы сдавали анализы ребенку <coughs> у него было то же самое ему стало также плохо вдруг резко он никогда не болел он маленький ребенок вот чем болеть и в общем у него тоже также вот были проблемы такие же начались проблемы с кровью именно тогда после того как вот в квартире стоял вот этот жуткий запах <coughs> И тоже стал себя плохо чувствовать, по утрам как бы тяжело вставать, разбитый, конечно, и вот так тяжело стало, в общем. Потом так получилось на работе в шестнадцатом году у нас сотрудницу, ее, а, да, еще не сказала, в пятнадцатом году ко мне приехал знакомый мой из другого города, мы с ним были знакомы, ну уже лет пять, наверное, он приезжал так периодически. Работал он вахтовым методом и приезжал, когда мог и вот как раз в тот момент он ко мне приехал приехал к нам в гости у него заболел зуб причем заболел настолько что вот вообще раздулась щека так у него сильно мы на следующий день пошли к зубному мы удалили этот зуб все вроде бы все нормально стало на следующий день он себя почувствовал плохо. Он говорит, у меня болит живот. Я прямо не могу, говорит, чувствую, что живот болит до такой степени, что может аппеницит, может еще что-то. Говорит, надо скорую вызвать. Мы ему вызвали скорую. Его тут же увезли на скорую в больницу к нам. Он пролежал неделю в больнице. Говорит, тоже так же все ему говорят нормально. Пришел УЗИ, капельницы, все, каждый день ему капельницы. Ну и значит, пять дней лежал в больнице, в, больницу, в субботу его выписали. На субботу, субботу он пришел, все нормально. В воскресенье он опять себя чувствует плохо. И вот это вот воняна стояла как раз в квартире. Ему стало плохо, он не мог не есть ничего. Он, у него стал раздуваться живот. Это потом уже как бы, вот я так полагаю, что я читала про все эти болезни печени, и вот я же раз лежала в больнице, я это все видела, это называется водянка при печени, при поражении печени. И значит в воскресенье ему стало плохо, он не мог не спать, ничего, он себя плохо чувствовал. Он прям весь, не знаю, пожелтел, позеленел. В понедельник я пошла собираться на работу. Он пошел собираться в больницу. Собрался в больницу. Пошел, говорит, ну это. Если говорит, это, если говорит, нет, то потом вещи мне принесешь туда в больницу. И все. Ушел и пропал. Нету, нету. Звоню на телефон, телефон недоступен. Ну, значит, думаю, ну, он... Ну, он бывал такое, как бы, у него такое есть, он загульный мальчик такой, ну, молодой, веселый очень. Думал, может, это, с друзьями уехал домой. Может, на вахту вернулся, может, еще что-то. Как-то даже, ну, раз такое было уже, что он уходил вот так, не предупредив, потом звонил, что вот получилось, вот и... Ну, и... И, значит, через... Сколько? Через неделю после этого... Приезжает его брат, его брат с Италии. Звонят мне, мне на телефон. И это говорят, «Вы, вы знаете, вот тут Олег приехал, брат вашего Алексея, и он бы хотел с вами встретиться. Он уже говорит, вот буквально у двери вы не могли бы нам открыть. Я знаю, чем я говорю ну да, сейчас, конечно, тогда открою. Я еще так удивилась, думаю, Олег из Италии приехал, Олехи нету. И. Встала, побежала как бы открывать, выходить, и выходит как раз этот следователь со следственного комитета. он брился, видимо, весь в пене такой, Выходим, выходит, говорит, там к тебе это сейчас придут насчет твоего знакомого, и говорит, это, выйди, откроем, или что, говорит, я не знаю, говорит, что там тебе скажут, ну, посмотришь. Причем мы с ним, ну, как, общались по-соседски, ну, так, привет, привет, там, и сейчас секундочку я попью. И значит, я выхожу на улицу, -то. и Олег. Олег говорит, ты знаешь, там это случилось, говорит, такое. В РОВД, говорит, его Леха говорит, пошел в больницу, когда переходил дорогу, его взял патрон по ППС. Потому что они решили, что он пьяный, раз он идет так, как бы слабость у него его шатает, и у него с собой документов не было. И они его, говорит, забрали и увезли к себе. И, в общем, после того, как они увезли его к себе, я уже потом у знакомого, значит, Олег ушел, все, ну, сказал, что Леха, значит, умер, надо забирать тело, все будут похороны, ушел. И потом через знакомого я узнаю, как это все было. Значит, наряд этот да взял его, когда через дорогу он переходил. Его, видимо, избили, я так полагаю, потому что потом они пытались его снова в больницу пристроить, когда поняли, что ему действительно плохо. В больнице его не взяли. Они его отправили в Екатеринбург в тюрьму под номером два. Не знаю, я вот вообще не знаю подробностей. И Олегу ничего тогда не сказали, и Олегу не отдали историю, значит, болезни. Вот после он лечился, вообще ничего не дали. То есть так получилось, что вот тогда я видела Леху последний раз живого. Потом его забрали в РОВД, и все, его живым больше никто не увидел. И, значит, ну все это мы пережили, конечно, тяжело переживали. И потом как-то, значит, сижу тоже так же за компьютером и слышу, что скажи через, ну вот так же вот динамик. Не то, что там постоянно это было, как бы вот то, что там разговоры эти просто слышу, скажи, и пускай выйдет на балкон. А я, я вышла на балкон. Хожу на балкон, и, значит, там напротив есть дом, частный дом. Огород, там беседка такая красивая. Я еще, когда выходила, такой ну, ухоженный дом. И там сидит компания в этой беседке. Значит, говорят, Вон она вышла, смотри на нее. И прям все обернулись. Те, кто был в этой беседке, все обернулись, что да, я вышла. Ну, ну видим, ага. И я потом узнаю, что это значит, вот этот окород, вот этот дом. Это, там живет сестра вот нашего нижнего начальника нижнего первого товара вот этого она не Который, значит, не получил участок, и вот, в котором, значит, тобой получилось Такси. Я тогда даже не знала, что там живет в этом доме, Попадаете? По еще... а? Пропадали вы. Еще раз перескажите. Да, да, еще раз перескажите про начальник. Ну вот, значит, они все обернулись. И вот тогда я узнала, что этот дом — это дом сестры начальника Нижнесергинского РОВД. Ананина, не Чербишева Елены. То есть это ее дом. Я так полагаю, что это был он там с ней тогда. В этой беседке. Ну и вот. Сейчас не пропадаю, связь плохая, да? Да, все хорошо. Нет, связь хорошая. Просто резонанс. Связь нормальная. Mm -hmm. угу. И значит, в 2016 году как-то вот тоже. Все тогда, значит, с запахами это все утихло, тогда началось с электричеством. Лампочки постоянно перегорали, лампочки. Началось все с лампочек. Буквально каждую неделю везде меняешь лампу. Потом, значит, сгорел вот блендер, сгорел новый на гарантии, 10 дней. У меня прошел день рождения, мне подарили блендер. Сгорел блендер. Потом сгорела машинка, стригаться Потом горел, значит, ноутбук и сгорел сразу системник у компьютера, у сына на компьютере системный блок. То есть сгорело все разом, вот так вот, буквально каждый день что-то горело, перегорало. Вся техника полетела разом дома. Видимо, что-то уж такое было. Вот такие, такие перепады были. И вот, значит, в 2016 году у нас люди взяли нашего отдела, взяли на взятки. И, Значит, всех стали вызывать в РОВД, в ВБ. Проверка шла долго очень. Всех проверяли. Но, в общем, ну, это уже все, конечно, забыто давно уже. И ей вынесли тогда ну, наказание, которое она сейчас отбывает. Условное. И меня в 17 году отправляют учиться. Екатеринбург на ну, повышение квалификации. Я поехала с э, такими же специалистами, только с верхних Серег. То есть я с нижних Серег поехала, а их две поехала с верхних Серег. Сидим как-то тоже на, на паре, как бы на лекции. И Альбина говорит, вот эта девочка с верхних Серег. Она говорит, мне плохо". У меня, говорит, вся голова зудит, вся говорит, это, будто бы, говорит, ну как бы вот запекают меня, говорит, и это. И вся, вся кожа зудится. Я говорит, наверное, сейчас уйду с занятий. Но она, значит, досидела эти занятия. Мы жили все в одной комнате, тогда нам снимали. Сняли организацию наша сняла. Она пришла домой, она говорит, вот у меня вот такое бывает часто, я говорю, с собой у меня говорит, в сумке прям целая аптечка. Я считаю, что это у меня такая аллергия. Говорю, бывает прямо так ни с того, ни с сего. То, то зачешу, то мне плохо станет, то вот еще что-то вот такое. С кожей говорит, такие проблемы бывают, что вообще просто ужас. То есть я-то я сейчас понимаю, что это тоже облучение. Раз сама так же марилась. То есть она с администрации другого города, нашего же района. Ну и вот, и, значит, в 17 году это было, мы все подшли эти курсы, это было весной. Я приезжаю на, на работу, и начались проблемы у меня. Значит, то я не успею что-то сдать вовремя якобы для шефа, он мне поручил вроде бы как, а я не сделала, и потом, я говорю, он мне такого не говорил даже делать. В общем, стали подгрызать на работе длилось это значит довольно таки долго все вроде бы успеваешь вроде бы все делаешь в сентябре я, я в августе ушла в отпуск я приехала сюда в Пермскую область к отцу я говорю папа у меня там на работе говорит что-то это возня какая-то начинается я наверное говорю уеду оттуда потому что говорю, я уже и на город на этот смотреть не могу мне там все надоело и говорю как бы на работе я уже так устала я не хочу больше там оставаться даже говорю вот если и будет возможность, что не уходить, и Будут возможности потерпеть. Можно, конечно, все. Но я уже не хочу. Он говорит, ну, конечно, когда если что-то там будет, соберетесь, приезжайте. Ну, и все, значит, август-сентябрь у меня отпуск. Я приезжаю домой сюда, в до Нижний Сергей потом возвращаюсь. И начинаются звонки. Надо прийти сделать то. Надо прийти сделать это. И так вот буквально через день, несмотря на то, что я в отпуске. Значит, ходил их делал то, что мне говорил мой начальник. Потом в итоге, значит, он как-то утром звонит, что снова надо выйти, опять надо что-то сделать. Я дома сажусь, пишу заявление об уходе, прихожу, знаете, я уже наработалась, подпишите мне заявление об уходе. Он говорит, ну, надо советоваться с нашим главой, там это что скажет глава. Говорит, ну, я не думаю, что глава будет против. И, в общем, да, мне так подписали заявление, без отработки. Все, будучи в отпуске, я ушла с работы тогда. И переехала. Подождала, пока ребенок закончит, значит, четверть. И переехали мы в Пермскую область. Сюда, поближе к папе. Ну, здесь какое-то время было в общем... -то. Тоже сняли квартиру здесь, в городе Лысьва. Адрес Сурепина 32, на втором этаже. Надо мной потом вот на третьем этаже стали соседи, я не знаю, началось все, конечно, со стуков. Стучат, шумят, колдят. Причем там жила бабушка с взрослым сыном. Сын взрослый, но он не работает нигде. Ему что-то 45, что ли, 43 года, в общем, мужчина. И вот... Постоянно просто пылесос, это, не знаю, раз по 10, наверное, включался, чего уж там пылесосили, не знаю. Вот такой шум, постоянный шум, вот постоянно что-то они долбят, постоянно что-то стены, постоянно А потом -м... выхожу в кухню -hm. ночью покурить, и открываю... У них там на третьем этаже горит свет, и как бы отблеск от света вот этого падает на деревья прямо. Ну, раз у меня темно, я вижу... Он, значит, поднимает руки на кухне и вот как бы и просто показывает жестами что-то. Вот я вижу, что он руками показывает. И так из соседнего, из соседнего дома напротив вот эти вот пьяные крики там эти вот. Он показывает, что вот руку вниз все стихает. Потом снова вверх, опять этот же шум. Опять вот этот голдеж пьяный из соседних, из соседних ну как... С соседних полянок, с соседнего дома, от соседних лавочек там. А темно на улице, ничего не видно, и вот у него просто включен свет, и вот он стоит на кухне, я это вижу. Ну и в общем, потом значит, вот этот сосед такой, вроде бы взрослый мужчина, да, 43 года, такой фигней заниматься. И когда я, сказала, когда я сюда переехала, я устроилась в суд мировой суд, и у меня резко заболела судья, Я, полтора месяца моей работы, резко заболела судья, точно так же. Она вся перечесалась, она вся покрылась пятнами, но у нее, значит, сделали заключение, что это, как называется, болезнь детская, ветрянка, ветрянка. это вижу, что это не ветрянка, она, конечно, вся была просто в этом. Она вся измаялась, и в итоге она ушла с работы тогда. То есть я со своим судьей это проработала совсем, получается, недолго. А когда пришла новая судья, она пришла со своим секретарем суда уже. И вообще меня попросили с работы. Без всяких скандалов и истерик. Я тоже собралась и ушла. В общем-то, там вот думаю, хорошо, ладно, не будем связываться даже. Вот, так я ушла сюда, здесь. И потом, значит, я долго тут искала работу. Тут поработаешь, там поработаешь немножко. Как-то получалось так, то заболеешь, то сопли, то простыни, что еще что-нибудь. Каждые вот три месяца приходилось что-то искать и что-то менять. То есть это очень тяжело оказалось. Ну и в итоге, значит, я нашла работу, нахожу работу нормальную, наконец-то, в этом. Теперь энерго, устроилась. И здесь я опять заболела. Тут я заболела, конечно, жестко. Я заболела печень. И я стала лечиться, и я была полгода на больничном. То есть меня вывели на группу, мне дали группу инвалидности. но ну, и так получается, что не дают физически. Ну и все, и сейчас мы переехали в деревню, живем в деревне. Спокойненько так, более-менее спокойно, более спокойно в с тем, что, конечно, было все. Же, конечно, было, все. Стало, потише. Стало потише. Вот такая история. Вот такая история. Скажите, пожалуйста, вот изменилось ли что-то в доме, в частном? Что вообще изменилось? Нет, мы не в частном доме, мы сняли квартиру также, но у нас соседи все, в общем-то, старенькие, и я всех знаю, раз я здесь, я тут всех знаю, и здесь более-менее спокойно, да. Но хотя я постоянно чувствую напряжение, как я сказала, уже электрического тока. То есть вот машинка, стиральная машинка у меня автомат. Она при, при, при мне почему-то вот не сразу при работает, при либо так не не очень долго грузит. Мне стоит отойти, все нормально, она заработала. За То есть электромагнитное, не знаю, поле такое, что вот. Техника вообще с техникой у меня очень А скажите, когда вы жили в той квартире, в том городе, к вам приходили в дом тайно? В Нижних Серегах, да, приходили. Сельях, да. И как я заметила, заметила причем ни вещи не портили, ничего не ни портили, вещи. просто я как-то увидела рассыпы, рассыпанный Возьми, сахар. Возьми, а я такая, как м -м. бы, очень скрупулезно ко всему отношусь, у меня всегда порядок дома во всем. Ребенок, он не ест так сахар. Я, если делаем чай, то я всегда ему сама да, делаю. То есть он у меня сам не очень самостоятельный не такой. Он говорит, да не трогал я свой твой не сахар не там. А что сахар рассыпан? И вот как бы так не один раз так было mm. То есть да, в квартиру, значит, приходили. А... Вообще, как вы считаете? По по какой причине это все случилось? Ну, ваше мнение, вообще. Вот. По какой причине избирают нас? Ой, я не знаю. Кстати, я забыла сказать, вот когда начались еще эти проблемы, вот определенный круг администрации, они прекрасно знают, что творится. Потому что у меня есть когда ага. проблемы, вот я покрылась этой сцепью, вот, это было вообще просто коростом, я покрылась тогда вся кожа обсудилась и в определенных местах да, причем. И места. я ходила в колготках, обувь, таких, ходила в колготках и... как бы в тюрьмях, таких. я просто вижу, и... я просто вижу как что как мужчины выходят покурить, двое, Жбанов да. и Захаров, когда они работают а, в администрации да, да, у нас, да, я просто смотрю, что они смотрят именно на, на эти места, на мои проблемные места, которые я вот так проблемы, стараюсь скрыть. То есть смотрят так с осуждениями, и я... Зашла, я оборачиваюсь, они взгляд между собой и оборачиваются на меня. Смотрят. То, то есть круг знает, а, знает, что творится. И мне кажется, их это вполне устраивает. Также определенный круг Нижнесербинского РУВД. То есть это игры вот такие. есть Здесь все вместе все в куче. Это непростые Это не простые люди. Скажите еще, вот что вы чувствуете внутри вас, внедрено что-то, какие-то чипы? что-то что есть, есть, потому что мы же не можем так реагировать. Я вот смотрю тоже на пострадавших, я слышала интервью, все. Так не может обычный человек реагировать. Конечно, что-то есть. В теле. Вы не наблюдали каких-то непонятных эффектов у вас в глазах? Может, освещение нет? Нет, в глазах нет. Не mm -hmm. Но вот мне в этот раз делали тоже снимок черепа. И как там mm -hmm. есть определенный участок, насчет которого они, наши врачи сомневаются. Мне назначали тогда на МРТ ехать. Но так как я заболела совсем с другим органом, я, конечно, на МРТ головы не поехала. У нас так надо, что ехать нужно еще в город в областную больницу, чтобы сделать МРТ, я не поехала. Ну, вот они что-то видят, что-то есть, какое-то образование. Mm -hmm. То есть, а вам снимки не показывали? Или... Снимки сделали, но снимки рентгенов кем? Но... Обычные. Ага. Да. Ага. и сказали, что-то видят, да, на снимках, что-то да, непонятное? Что-то непонятное нужно пройти МРТ. Ага понятно а вы не прошли нет, еще нет, получается не проходила. А, я тоже не проходил да? но тоже да. что -то? да. ну, я думаю если посмотреть на всю картину то можно будет уже да. вот основывать постоянный... все все тело напичканы чем-то это сто ну, так... процентов какими-то чипами ну, так... вот этот же запах это же они вот все равно что-то это, это делается ну, что-то химическое оружие так, реагировать на все да, начинаешь на все, да еще постоянно да. свист в ухе да, в одном Прямо прям вот постоянно такой будто аппаратура какая-то работает вот это все работает, И... может быть не свист а типа такой писк такой ультразвук Ну, вот что-то да ну вот вот вот вот что то есть вот да. да. у меня тоже да? такой, такой есть я вот слышала что да. вот, у слышала, есть. вот у многих такой есть Просто вот когда какую-то может быть информацию, они, ну, они загружают такой звук, такой писк, ультразвук, слышен такой, mm -hmm. да, есть такое, но такое редко у меня бывает, но не mm -hmm. бывает, может раз в неделю, где-то может, ну, может даже не раз в неделю, может, mm -hmm. может чаще, когда... Может, спать, ложишься там, что-то типа того. Uh -huh. Когда в спокойном состоянии, можешь это услышать. Как... Да, и, конечно, вот uh -huh. еще <laughs> хочу добавить, что вот у нас у всех такие проблемы. Я, конечно, в первую очередь пошла к психиатру и наркологу. То есть я консультировалась uh -huh. там. И каждые вот полгода я, получается, так я для себя все делаю, чтобы у меня все, были вот эти справки, всегда мне как сказали, чтобы эта справка у тебя должна быть как вот в паспорте, Всегда с тобой, что, чтобы ты могла доказать свою вменяемость, что ты нормальный человек, что ты ничего не делаешь. И еще забыла сказать, у меня дома домашнее животное живет, крыска у меня. И вот когда вот когда я начинаю вот это чувствовать, он прямо буграми ходит у меня. У меня вот этот бедный зверек, он прямо по клетке мечется, он не может свое место найти. Бедненький. Да. С сочувствую. И вам, и крыски этой, бедненькие вообще. Ой, я не знаю, что дальше будет. Может быть, что-то еще расскажете, что-то упустили важное. Да, я вроде бы не знаю даже. Может, конечно, столько всего и очень много информации. Может быть, что-то и упустило. Возможно. А что помогает от этого? Защита какая-то, использовали что-нибудь? Нет, не помогает ничего, ничего, даже вот эти вот ткани всякие, не экранируйтесь ничем. Ничем. Потому что с головой же а, невозможно раз, это все постоянно гранировать. Работаешься не не ведь нет, так, нет. Да? Это вот я у кого-то из знакомых <ганул> тоже слышал что разговаривали и вот она смеется и говорит, что только цинковый гроб это наверно может спасти. Не поможет. Одна жертва в цинковом гробу заварила себя не в не в цинковом даже а в металлическом ничего не помогло. Да? Она просто скончалась. Да. да, она скончалась от недостатка воздуха. Звали ее. Сейчас я скажу как. А вы пока мне расскажите, какие, э, что эти ублюдки на данный момент, что, э, ну, за это за тот год, какие увечья эти сволочи наносили психотронным оружием на расстоянии вам? О, ну, ну, так, опишите, ну, Вот чё? учитывая, что у, значит, что у меня полностью, значит, у меня ну, полностью, полностью причем она, она, она в таких размерах, что она больше, чем обычная, она вот она больше, ну, как. Обычная, ну, понятно, что вот органы по и, и, значит, делали мне снимок сердца. И вот сердце прослушивали, и в этот раз все полностью прошло обследование. Написано заключение что деформация сердца. То есть вот печень настолько это все выдавила, что вот даже вот уже сердце деформировано. мой ну, конечно. У нас состав крови вот абсолютно он другой, и он уже не поменяется, он не изменится, он не будет нормальный. Ну и вот плюс к этому, значит, снимок головы МРТ все-таки надо будет сделать, то еще там. То есть полностью здоровье, конечно, полностью его надрывает. Но и длится это, вот считайте, 10 лет получается уже, с 9-го года. Да, кстати, еще мучить а, бессонницы. А? Прям вот бывает неделями не можешь встать. Скажите, что нелетально вы пережили? Какие вещи на вашем теле эти ублюдки сделали на расстоянии? Вот расскажите. Еще раз? Увечья какие? Ну вот вы говорили про порезы. А, да, вот на коже, конечно, это жутко, что расскажите. творилось на коже с кожей просто буквально вот издевались и царапали все царапалось все чесалось кровищи лилась значит там я не знаю в ритрожах наверное уже можно измерить это все но вот периодически это все заживает все проходит причем так ровно все заживает все нормально проходит и потом снова начинается это все расчесы вот эти вот все жуткие язвы В общем, не помню, как зовут эту девушку, но фотография ее есть у меня в одноклассниках. Такая беленькая девушка. В общем, она не выдержала облучения и поехала на завод столярный. Ну вот, и попросила сварочным аппаратом ее заварить прямо в металлическом гробу. Вот. И естественно от, от недостатка кислорода она там скачалась. Вот, она отказалась вываривать крышку. То есть вот так это было. Но... Да, жесть. Ну это, конечно, жуткая история, конечно. Тут что скажешь? Ну то же самое, что с Андреем Саркиным. Человека доверие в психушке, так облучали, что он катался по полу от боли и в конце концов скинулся, по-моему, в Москву реку, да? Угу. Да, кстати, да. насчет боли, да, вот когда еще в 2015 году, нет, это наверное было в четырнадцатом. В общем, тоже так же резко заболел, сильно очень живот. А, да, забыла сказать, в 2015 году. Это что у меня тогда было, получается. Ну, еще совсем молодая, чуть 30 лет. И, в общем, полностью отсутствие месячных. Вот я, конечно, извиняюсь за такие подробности. Полгода не было месячных. То есть они, пол, они полностью стерилизуют. Проходишь, значит, это все больница, потом обследование, все нормально. Здоровая женщина, вам еще рожать, и все но они полностью стерилизуют можно потом уже вообще не, не переживать за потомство и ты не можешь собеременеть то есть нас стерилизуют. Да, целярность да? да, так, да. да, так конечно Ну, вот мне некоторые люди говорят короче что в общем когда женщина хочет забеременеть ей эти ублюдки дают послание, что мол, не рожаем, мы твоего ребенка все равно убьем, вот. Ага. вот и все, ага. то есть это ужасно, просто ужасно, жесть, жесть да. согласна, вот как, согласна. Ну, как вы считаете, при пси можно ну, э, э, ребенка стоит ли заводить или нет, О, я на что думаю, нет. я думаю нет, тоже, как и собаку, как и то есть это просто опасно, просто это насмерть. Ты знаешь, что в любой момент его могут изуродовать и убить. Да, когда ты все еще и сам проходишь, детям такого совсем не желаешь уже, конечно. Да ты что, в таком мире родить, ты слышишь? Ты попал в такую ситуацию, тебя преследуют какие-то психопаты везде. Ты, ты видишь какие-то вещи фантастические, необъяснимые, в твоей квартире происходят, на твоем организме, на твоем теле, с твоим э, мозгом, с твоим зрень, зрением, с твоим слухом. То есть все это делается на расстоянии. И причем ты это знаешь, осознаешь, что это реальность, это не вымысел, это правда. Ты это чувствуешь, что это видишь каждый день. И что будет дальше? Ты подаришь жизнь самому э, дорогому на свете существу, это человеку, да, и ты подаришь эту жизнь ему, дашь, вот, душа здесь родится в этом в человеческом теле. И что это человеческое тело с детства изуродует да Они же могут по, по сути этой технологией, этой аппаратурой плод изуродовать в зачатии спокойно, если они контролируют все процессы тела. Я вот живу, я расскажу от себя. Вот, я живу в городе Гомеле, меня зовут Андрей Шутов. Я нахожусь в, в этом уже с 2000, 2012 года, как это у меня все началось. Вначале это было, была психологическая подготовка, вот это вот, когда они начали меня подсаживать на всякие темы радикальные, чтобы вытащить из меня какую-то информацию, чтобы была причина моего облучения. У меня э, э, тема кос, коснулась национализма и какой-то политики вот потом меня уже начали дискредитировать по поводу этого вот то есть они специально провоцируют это чтобы была какая-то причина я так считаю то есть хитрая схема научная вот э, вот стерли память что-то хотел рассказать вообще жесть. Вот вы поняли? Да, что хотел these... важное. Рас рассказать что вот хотел и удалили это из кластера памяти просто вот может никто не поверит, но вот он, он даже мне постучался. Японок этот фашист. Mm -hmm. <laughs> Жесть. А, вот и короче, что же я хотел рассказать? О чем я говорил вообще? <laughs> я живу в городе. Да. Yeah. Mm -hmm. Все, ничего yeah. не, по... нихера не помню. Абсолютно ни хера не помню. Извиняюсь за французский <laughs> комедия. Расскажи, расскажите вы что-нибудь теперь. Я не знаю, я ничего не помню. Базарю ничего не помню, все Вот. Ну, общем, конечно, насчет соседей я хочу сказать, что вот таких уродов просто это надо придумать и вообще. Вот за копейку денег это действительно готово на все. Ты знаешь, видишь его, с ними общаешься как-то, да? И здесь они просто чьи? А, это ужасно. Я я со своими соседями. Нет, нет с... я в, в целом говорю, что. В в говорю, что вот. в целом а говорю. Да, да да да на улице вижу да здорово так иду. Ну а что? У вас Вот они вот такие да. Вот просто жутко. Ну кто-то понял, что это все чушь собачья какая-то. Кто-то. Кому-то приплатили, кто-то сам фашист Фашуга, ему нравится так деньги зарабатывать Но это ж боком все выйдет, естественно Просто так же ничего не бывает конечно. Кто просто так за это будет платить Это все боком выйдет потом У них же тоже есть и дети, и своя семья, квартира И так далее Что они думают самые умные? Нет, конечно Просто так в этой жизни ничего не бывает если кто-то кем-то пользуется, или кто-то шикует, сейчас жирует, а кто-то подыхает рядом в соседней квартире. Это же не значит, что тот, кто шикует и жирует за счет кого-то, будет всю жизнь так делать. Нет, конечно. За все придется заплатить. Вот. Я благодарен Господу, что я столкнулся с, так с такой стезей, с таким чистилищем на этой земле. Что тут можно как бы почиститься, душу очистить свою, болями, пытками этими, вот. То есть я рад тому, что Господь дает такие испытания. Надеюсь, это все зачтется. Вот. Мне кажется, неинтересно было бы жить просто вот как они, наверное, да? Принять печать дьявола, печать зла вот, вот. И жить в шоколаде, да, всю жизнь. Пока кто-то где-то дохнет и наслаждаться жизнью. Не думая ни о чем. одноразовая жизнь Конечно, это все печально-печально. Ну я желаю этим людям покаяться, прийти к вере, вот, осознать, что это страшные грехи, потому как ну, это очень жестокие грехи, потому что э, нельзя на другом горе на чужом горе зарабатывать какие-то деньги, что-то там делать, даже если ты понял в чем дело, нельзя продолжать этого делать. Я всех гангсталкеров, которые проводят гангсталкинг над э, пострадавшими от психотеррора, от пыток и экспериментов секретными технологиями правительства и так далее, советую всем покаяться, прийти к Богу и исповедаться и причаститься святых христовых тайн чтобы очистить свои души у вас есть еще время этой временной жизни потом будет уже другой суд и за каждый грех вы ответите вот. если у вас еще есть разум какой-то остался если вы приняли уже окончательное решение ну в добрый путь, как говорится. Благословит вас Господь. Вот такие дела, людмила Что я им передам? Что вы добавите от себя? Что вам То, что хотел. Спасибо вам большое за канал. Такой вы молодец. Такой Не, это вы молодец. Вы молодец тоже, что даете правду людям. Так-то. не все рассказывают правду это великий подвиг на это надо решимость и смелость вот. так что вам это зачтется легко жить знаете, легко жить знаете по неправде э, в несправедливости да вот знаешь как вот эти сатанисты говорят вот хочешь быть богатым служи мне поклонись поцелуй меня взад ты будешь богат Легко все и просто. Получишь власть, деньги, бизнес. А легко жить... Ой, а сложно жить э, по справедливости, да? Постоять за Бога. Мы стоим за Бога, я считаю. Вот помните фильм «Брат 2» Сергея Батарина? Да. Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Нет. Вся сила в правде. За кем правда, тот и сильнее. Да? Да. Так-то? Так это и есть. А правду видят люди, так что мы будем кое-как просвещать людей. Я думаю, все люди должны осознать, что сейчас идут последние времена уже. Вот, потому что именно век технологий и генных технологий, генной инженерии завели человечество в тупик. И человечество надо уже задуматься, как ему Отвечать перед Богом за эти грехи и поступки. Вот. Так что, всем придется за все отвечать. Еще я считаю, психотеррор это настоящее мученичество. Человеку надо понять, что он попал в эту ситуацию исключительно за грехи своего рода, своих предков. Надо вымаливать сейчас грехи своего рода всего. И Бог, приняв покаяние, помилует душу. Как написано в Библии, претерпи до конца и спасешься. Великий грех и страшный грех прервать свою жизнь и не вытерпеть это испытание до конца. Вот. Я советую всем молиться почаще, почаще каяться на исповеди в церкви. Пока еще церковь не православная не предана и коммунизму. Меньше читать ереси всякой в интернете и изучать лже-религии, потому как мы все рождены на святой православной земле от святого крещения Киевской Руси, которое дано было моим святым апостолом Андреем Первозванным, который пришел на эту землю. вот. Так-то. И все люди должны осознать, и не быть детьми, что есть единая святая вера, которая всех нас объединяет. Вот. И не склоняться никаким к каким религиям. Пока люди этого не поймут, они будут все страдать. Потому что Бог сейчас пытается в последние времена очистить как можно больше душ. Душ человеческих. Вот. Просто так, если кто-то думает, что без контроля все происходит, он заблуждается. Без контроля ничего не происходит. Бог не дает ноши свыше человеческого... человеческих сил. Сейчас я прочитаю одну чудесную молитву, она очень краткая, очень краткая, но в ней очень великая мудрость. Так, сейчас я открою свой чудесный молитвослов. Спасибо Господу Богу за то, что Он мне его дал. И сейчас я зачитаю эту молитву. И я вам ее расформулирую. И вы поймете, в чем вся суть. Не попусти а, молитва преподобного Симеона Нового Богослова. Не попусти на меня, владыка Господи, искушение или скорбь или болезнь, свыше силы моей, но избавь от них или даруй мне крепость перенести их с благодарением. Сейчас я расскажу о последних пытках, значит, моих. Значит.. Э вот есть такая пытка когда вот последняя, когда тебе жестоко колят именно какой-то участок мозга вот, у тебя от этого идет жесткие спазмы такие вот боли в глазах колкость такая кишечный тракт весь у тебя останавливается тебя настолько мутит что стопорится весь организм ты как короче не туда и не сюда. Ты не можешь ничего с этим поделать. Ты просто тупо ну вот, от болей просто входишь в сомнения туда-сюда, туда-сюда по квартире не знаешь, что с этим делать. Вот. И тогда ты уже начинаешь Бога просить, чтобы Господь избавил от этой пытки. Ну, как бы благодарить его. Ну, я не прошу Бога избавить, я, я стараюсь как бы переносить сам, ну и благодарю Господа за все. Почему? Фишка в чем? Не попусти на меня, Владыка Господи, искушение или скорбь или болезнь с высшей силой моей, но избавь от них или даруй мне крепость перенести их с благодарением. Мудрость вся в том, что Господь дарует нам крепкость перенести их с благодарением, поэтому с утра, когда пытка у меня заканчивается, я его стараюсь благодарить за то, что он мне дал силу, то есть да, не попустил на меня, то есть такого, такой болезни, да, с высшей силой моей. Как все Господом, Богом посчитано. Вот. И заметьте, любая вот эта вот пытка, она длится, а потом прекращается. А значит, мы ее можем выдержать. Некоторые гневаются, да, безбожники, особенно еретики, они не молятся Богу. Они не говорят, Боже, спасибо тебе за то, что ты очистил меня. Ведь тот, кто на нас это колдует, все делает, он берет себе страшный грех. А ты, когда молишься, даже за него даже за этого щелка. Я за всех соседей своих молюсь. За всех этих людей поименно, я их всех знаю. Я за них молюсь. Кто только дверью хлопнул, все имена у меня есть. Я все молюсь за них. И я надеюсь, они придут к покаянию, они услышат меня. вот. А мои молитвы мне зачтутся. А те еретики, которые думают, что Бога нет, они их проклинают. Проклинать этих людей, психотронщиков, нельзя. Вы берете страшный грех на душу, потому что... Проклятие дает бес. Если вы думаете, что этим психотронщикам что-то будет, нет. Они сами сатанисты. С ними ничего не будет. Они сами служат демону, дьяволу вот и демонам. Поэтому единственное, что помогает, это обратная защита. То есть, когда ты молишься за них, вся отрицательная энергия и все эти посылы от них, проклятие, наговоры, зло, косой взгляд, все к ним возвращается. А почему? А вот ты взял за него и помолился. У тебя есть э, целая стена защиты. Это молитва. А просто когда ты пытаешься за защититься фольгой или экранироваться, разве тебе это помогает? Мне нет. Людмила, вам это помогает? Нет. Нет. А бог вот каждую молитву учитывает постоянно. Постоянно. То есть это все копится, копится, копится, копится, копится, и благодать Господня сходит. Вот была какая-то история, 2000 человек пришло в храм причаститься, вот. а причастилось, кто-то рассказывал, какой-то святой рассказывал, что всего 38 человек с 2000, представляете? А почему? А потому что на этих 38 человек от искреннего покаяния сошла только благодать Господня. Вот что такое значит. То есть мы все грешные. Каждый мелкий грех очень важен. А что такое грехи наших предков? Грехи наших предков это целые династии, скопления, пригрешений наших прародителей. Понимаете? И чтобы их вымолить, надо слезного Бога просить, чтобы Он простил наши э, грехи. Ведь за грехи э, родители отвечают их дети. А мы? Кто мы? Мы дети наших родителей. Мы, получается, Наши родители, дети еще прародители, пра прародители, дети прародители. Это целая династия человечества, целая династия людей. То И вот поэтому сейчас, в последние времена, Господь э попускает мученичество бескровное. Поэтому я советую всем людям, которые находятся под, под психотеррором, переносить эти пытки, принять это как бескровное мученичество, молиться Господу Богу и просить каждый день, чтобы Он простил и помиловал их за грехи своих э, прошлых предков. Некоторые молитвы у меня есть по поводу этого. Сейчас я еще почитаю. А, Значится, это несколько редких молитв, в которых, э, ну их надо вам переписать будет «За почивший свой род» и молитва вторая «Прощение грехов своего рода». Молитва первая «За почивший свой род» «Помяни, Господи, весь почивший род мой, всех и же от отца нашего Адама, усопших родоначальников, прародителей». Про отцов, про матерей и всех от века и до дней почивших сродников моих, поплати их же имена ты вся веси и ослаби остави помилы и прости им вся согрешение их вольное и невольное и дару им Царствие Небесное. Аминь. Вторая молитва. Молитва вторая ⁇ прощение грехов своего рода. Господи, милосердный и судья праведный, наказывающий детей за нераскаянные грехи родителей до третьего и четвертого рода. Помилуй и прости меня мою семью, моих живых и уже усопших сродников и весь усопший мой род за великие и тяжкие грехи, богатступничество, за преступления и попрания соборной клятвы, крестоцелование народа русского». На верность богоизбранному царскому роду, за измену и предательство на смерть помазанника Божия святого царя Николая II Александровича и всей его святой семьи, за отречение от Бога и православной веры, за гонение на святую веру и церковь, за разрушение и осквернение храмов Божьих, святынь и своего православного отечества, за идолопоклонство, богомерзких праздников, обрядов, идолов, символов и идеалов сатанинской религии, богоборцев». За все самоубийства, убийства, колдовство, блуд, разврат, матершину, богохульство и все аборты, совершенные вроде моем, и за все прочие тяжкие грехи, хуление, кощунство, скверны, беззакония рода моего от века, соделанное, О них же ты вся веси, Господи, не остави нас до конца в игре всех наших погибнуть, но ослаби, остави, помилуй, прости меня, и усопших сродников, весь усопший мой род, разреши узы. Соузы греха и неправды, растерзай клятвы, кои мы связаны, за беззаконие наше. Сни, сними проклятие за эти страшные грехи с меня и со всего моего рода. Вы понимаете, насколько серьезна эта молитва? Эта молитва, э, за, за, за получается, раскаяние за то предательство, которое совершил наш весь усопший род. Это предательство, во-первых, Николая II Царя, это первое. Другие грехи, колдовство, всякую ругань, брань и так далее, пьянство всякое. Вы прикиньте, сколько человечество уже переродилось, сколько душ усопших. И когда придет Иисус Христос, вы знаете, что я скажу? Места не будет на этой земле. И в воздухе места мало будет, сколько душ уже переродилось на этой планете. Душа умирает, другая душа рождается. И сколько? Уже миллиардов душ. Очень много. А это все наши працы, предки наши, весь наш род человеческий, братья наш. У каждого свой род и у каждого свои грехи. И пока люди не осознают, за что мы страдаем, почему мы сейчас в последние времена должны пережить вот такое вот бескровное мучество, человеку не спастись. Потому что э -э, без попущения Бога нам бы никто не дал это явление жестокое, как псититэрор. Все праведные сейчас будут страдать, все добрые люди и так далее. А это уже промысел Божий, потому как хотят установить этот вот э, порядок Антихриста. Если я вам еще прочитаю исповедь, есть еще исповедь. Вообще, какие, какие у человека грехи. Я не знаю, читает ли кто-то исповедь, молитву. Но я могу прочитать за тебя, за вас, Людмила, и за себя. Ну давайте поисповедуемся. Вот прямо вот молитва Исповедь. Исповедуем мы многогрешные имена, то есть я Андрей и Людмила, Господу Богу Вседержителю, во Святой Троице мы и поклоняемому Отцу и Сыну Святому Духу. Все наши грехи вольные и невольные, с словом и делом или помышлением, согрешили, не сохраняем своих обетов, данных нами при крещении, но во всем мы солгали и приступили, и непотребными себя сделали перед лицом Божиим. Согрешили маловерием, неверием, самомнением, колебанием в вере от врага э, всеваемым против Бога и Святой Церкви, самомнением и вольным мнением, суеверием, гаданием, самонадеянностью, нерадением, отчаянным э, в своем спасении, надеждой на самого себя и на людей, более чем на Бога. Согрешили забвением о правосудии Божьем. Неимением достаточной преданности воли Божьей, непокорностью к действиям промысла Божия, упорных, упорным желанием, чтобы все было по-нашему, человекоугодием, э, пристрастной любовью к твари и вещам, нестаранием э, не, не раскрытия в себе полного познания воли Его, веры в Него». Благоговение к Нему, страха пред Ним, надежды на Него и ревности славе Его. Согрешили неблагодарностью Господу Богу за все Его великие и непрестанные благодеяния в изобилии, изливаемые на каждого из нас и в целом на весь человеческий род, непамятованием о них, ропотом на Бога, малодушием, унынием, ожесточением своего сердца, неимением к Нему любви». Ниже страха и неисполнением святой воли Его, согрешили, порабощением себя страстям, сладострастью, корыстолюбию, гордостью, самолюбию, тщеславию, честолюбию, любостяжанию, человекугодию, лакомству, тайноедению, объедению, пьянству, пристрастием к играм, зрелищам, увеселением, согрешили, божбой, неисполнением обетов, принуждением других к божбе и клятве, неблагоглаголением к святыне» кулой на Бога, на святых, на всякую святыню, кощунством, призыванием имени Божья в суе и в худых делах желаниях, согрешили, непочитанием праздников Божьих, нехождением в храм Божий, поленности и по нерадению, неблагоговенным э, стоянием в храме Божьем, разговорами, смехом, невниманием к чтению и пению, рассеянностью ума. Блужданием мыслей, хождением по храму во время э, богослужения, преждевременными выходами из храма и нечистоте приходили в храм и прикасались к, святым, к святыням Его, согрешили неродением к молитве, оставлением утренних и вечерних молитв, нехранением внимания во время молитв, оставлением чтения святого Евангелия псалтыри и других божественных книг. Согрешили утаиванием и, э, на исповеди грехов, самооправданием в них. И умолением их тяжести, покаянием без сердечного сокрушения и не старанием о а должном приготовлении к причащению святых тайн Христовых, не принимавшись, не примирившись со своими ближними, приходили на исповедь и в таком греховном состоянии дерзали приступать к причастию, согрешили нерушением постов. Нехранением постных дней, среды и пятницы, Невоздержанием в пище и в, и в питье, Небрежным и неблагоговейным изображением на себе крестного знамения, Согрешили непослушанием, самонадеянностью, Самонравием, самочинием, самоуправданием, леностью к, к труду и недобросовестным, и недобросовестным исполнением порученных работ и дел по долгую службу, Согрешили непосчитанием родителей своих, и старших себя по возрасту, э, дерзостью, самонравием и непокорством, согрешили, неимением любви к ближнему, нетерпеливостью, обидчивостью, раздражительностью, гневом, причинением вреда ближнему, неуступчивостью, враждой, э, злом на зло, воздаянием, э, непрощением обид, злопомнением, ревностью, завистью, зло, э, зложелательством, мстительностью, осуждением, оклеветанием, лихоимством. Несострадательностью э, к несчастным, немилосердием к бедным, скупостью, расточительностью, корыстолюбием, неверностью, несправедливостью, жестокосердием согрешили лукавством против ближних обманом их, неискренностью в обращении с ними, подозрительностью, двоедушием, э, сплетнями, насмешками, остротами, ложью, лицемерным, обращением с другими и рестью, согрешили.. Забвением о будущей вечной жизни, непамятованием не памя... не о своей смерти э, и страшном суде и, не изру... не... и неразумной пристрастию, привязанностью к земной жизни и ее удовольствием, согрешили невоздержанием своего языка, пустословием, разнословием, смехотворством, разглашением грехов и слабостей ближнего, соблазнительным поведением, вольностью, дерзостью, согрешили». Невоздержанием своих душевных и целесных чувств, пристрастием, сладострастием, э, нескромным воззрением на лиц другого пола, вольным с ними обращением, блудом, прелюбодеянием, излишним, ищ... излишним щегольством, желанием нравиться и прещать других, согрешили, неимением прямодушия, искренности, простоты, верности, прав... э, правдивости, уважительности, э, степенности, э, ос... осторожности в словах. Благоразумной молчаливости, хранение и защищения э, чести других, не менее любви, воздержания, целомудрия, скромности в словах и поступках, чистоты сердца, нестяжательности, милосердия, смиренно-мудрия, согрешили, унынием, печалью, зрением, э, зрением, слухом, вкусом, обонянием, осязанием похотью, нечистотой и всеми нашими чувствами, помышлениями, словами, желаниями, делами и прочими нашими грехами, которых из-за беспамятства нашего мы не помянули. Каемся, что прогневали Господа Бога нашего всеми своими грехами, искренне об этом жалеем и желаем всевозможно воздерж воздерживаться от грехов наших. Господи Боже наш, со слезами молим Тебя, Спаса нашего, пом помоги нам утвердиться в святом намерении жить по -хри... по христиански исповеданные нами грехи прости яко благ и человека любится. аминь и вы понимаете вот это вот исповедь это это просто э, молитва в которой вписаны э, ну банально грехи да которые повседневно человек делает а сколько у него еще тайных своих грехов которые он не исповедует поэтому Тут описано, описано даже о таинстве э, причастия и покаяния, когда человек каяться. Если человек кается, ему нельзя скрывать свои потайные, самые грязные грехи. Понимаете? То есть, э, когда человек будет в таком состоянии причащаться, Господь ему благодати не отдаст, потому что нет сокрушенности в сердце. Почему? Потому что утаил. А утаить грех – это что значит? Поставить себя выше Бога. Если вы не хотите еретикам каяться идти, если в церкви уже стоят ФСБшники и КГБшники, мож, можете каяться просто, записав все свои тайные вот эти вот грехи, которые вы укрыли у себя где-то. Просто на листик выписав их и кайтесь прямо у себя дома или друг другу. Вот так вот. Сейчас последние уже времена и скоро в этот век. В этот век грядет уже Господь. Потому что изменения на лицо. Это не те времена, как мне какой-то один сказал батюшка. О, вы помните 700 лет назад, что было? Тоже говорили, сейчас будет Армагеддон там, или что-то там, какой-то будет э, апокалипсис там это. Я говорю, слушайте, слушайте меньше россказни, верьте. Сейчас апокалипсис на лицо виден. Биометрия на лицо видна, и это не какие-то просто мораль какая-то. Видно уже прекрасно, что устанавливаются... Э, Банкоматы биометрические и так далее, и банковская система вся меняется, все переходят э, на технологию антихриста, то есть э, через отп отпечаток до да, тела, то есть через получение, принятие данных через э, тело человека. А это что значит? Это уже печать на чело или на руку на правую уже не за горами, По поэтому я призываю всех жертв психотеррора принять бескровное мученичество и вымаливать свои грехи, своих предков и себя на исповеди. Вот так вот. Каяться, причащаться. У кого рядом церковь еретическая, где уже вы чувствуете, что благодать Господня не сходит, ходите в церковь, просто ставьте свечки за здравие себе, своей семье, своим врагам, молитесь просто тому икон и так далее. Кайтесь тогда в другой церкви где-то. Но каяться надо. Вот так Только так можно вымолить спасение своей души. Если человек, который живет без Бога, и он не хочет прийти к православной вере, да, то есть не хочет прислушаться меня, это его личный выбор. У всех есть время, и у всех есть свой разум, как говорится, голова на плечах. Библия говорит, будьте мудры, как змеи в последние времена. Претерпевший до конца спасется. С вами был я, Андрей Шут. Желаю всем Божьего спасения. Храни вас Господь. Людмила, да. вы считаете? Да конечно. Да. да, конечно. Спасибо, Андрей. Спасибо, Андрей. И спасибо. Если вы, если вы хотите еще что-то пожелать нашим, также жертвам всем психотеррора, пожелайте. Наверное, мы закончим нашу беседу. На такой вот Ну, тогда уж дай Бог терпения нам всем. Дай Бог терпения нам всем. Да. Хранился Господь. Все тогда. До связи. До